Абсолютно понятно, да, что, э, как бы, что есть люди разной квалификации, и что люди, которые работают над одной проблемой, да, они, ну, во-первых, для того, чтобы они работали и нормально обменивались, э, и информации и работали слаженно, их должно быть немного. Да. Их вот есть одна группа, там три-пять человек, другая группа, три-пять человек, там третья, четвертая, пятая, да, они э, занимаются теми или иными вопросами, они, значит, выходят на какой-то уровень э, влияния, влияние причем э, в силу своей деятельности, в силу, в силу своей компетенции, в тех вопросах, которыми они занимаются, да? вот. И, конечно, э, значит... Э, в случае, если это абсолютно адекватные люди, да, то, есть, то в общем -то, им легче, как инженерам, расставить по местам, расставить кадры, значит, разделить полномочия. Да. Но значит, это при условии корректного мышления решался вопрос о том, какие социальные механизмы могут вот сейчас противодействовать коррупции. Да, что надо постоянно, вот, постоянно менять равно да. Справедливое распределение значит, и стоимости товара и вообще ценообразования в монетарной экономике достаточно далеко ушло в сторону от той ценности, которая вот, это, вот, вот эти технологии представляют для мира. И что их надо переценить. Вот. И хотя бы это понимание должно быть у каждого. Он должен понимать, что у него есть. И в чем его ценность? То есть неправильное использование любой современной технологии. Причем чем она современнее, тем неправильное использование. Эта технология как бы фатальнее для жителей планеты. И дальше следующим вопросом, конечно, станет адекватность людей. Причем не только руководителей, а самых обычных. Самых обычных людей. И вот здесь вот, безусловно, нужно социальное правительство. Вообще это единственное, на что можно тратить ресурсы, это социальное правительство причем это не в России, или не в Соединенных Штатах, это в любой стране цивилизации, современной цивилизации нужны адекватные люди. Именно социальное правительство, именно здесь мы занимаемся такими проблемами, как корректность поведения, значит, как адекватность человека. И это не шкала, по которой вот мы определяем этот большой, этот маленький, да, хотя шкала есть, это шкала связана с поведением, и, и, как бы, и у нас нет э, норм поведения, понимаете, да. У нас есть механизм, который гармонизирует современные достижения, как настоящие, так и будущие, с социальном социальным человека, с необходимым уровнем его знаний, его навыков. На сегодняшний день, совершенно четко вам могу сказать, что люди, которые не умеют пользоваться деньгами, они в них просто не нуждаются. Эти деньги приносят им вред. Люди, которые не ориентируются в технологиях, они должны участвовать в, этих, в разработке этих технологий, потому что что бы они ни сделали, они сделают просто оружие. Они сделают то, что приносит вред другим людям. Вред. Явный вред. Политика – это план. И сегодня то, чем мы должны заниматься и занимаемся, это прежде всего связано с обучением. Мы ставим и пытаемся выполнять сверхзадачу. Мы реабилитируем людей. Мы показываем их когнитивные искажения. И, во всяком случае, пытаемся показать им примеры, как действовать по-другому. Как можно изменить способ своего мышления. Показать положительный эффект от этого, стимулировать людей к корректному мышлению и к занятию наукой, конечно, наукой. Добро пожаловать в социальное правительство Анатолия Кохана. И это единственное место, куда вы можете принести ресурсы, и они будут потрачены адекватно и использовать. Социальное правительство – это то, что делает ваше настоящее и будущее лучше. Это то, что дает людям работу, счастье, радость. Причем не избранным, а всем. Это те инструменты, которые позволяют выходить на улицу, дышать свободно, и быть уверенным, что если вы подскользнетесь, вам обязательно как бы, помогут не упасть.